Эй, пацан, хочешь халявный доллар получить, при этом играя свою любимую КСОчку? Тогда зайди на вот этот сайт, ссылочка будет в описании. Авторизируйся через свой Steam, сыграй одну катку 1 на 1 в гол и забери свою халяву. Лучшие комментарий на экране. Поздравляю, вот вам новая картинка. Правила все те же. Пиздатый коммент, трейд ссылка. Ох, ёбаный в рот. Думаю, уже все знают, что они начали переплачивать за стикеры Катойца 2014 года. А если не знали, то все подробности есть у них в группе. Ну вот, и я сижу, думаю, может пойти ловить эти самые стикеры и снять про это видео. Решился, значит, я такой, пооткрывал дохера обменных с рулетками для поиска. И решил поменять пароль, потому что СДА требовал эту. И что вы думаете, произошло? Правильно. БАМ НА 5 дней! В итоге, недолго думая, я пошел на второй аккаунт. Забрал халяву с описания на 50 центов. Вы, кстати, можете получить и на больше. И начал трейдить. Поэтому сегодняшнее видео про то, как с 50 центов дойти до 5 долларов. Или же 300 рублей. Ммм, какое же интересное видео получится, да? Ладно, приступим. Для всех тех, кто не любит смотреть на скрины с обменами, прошу вырубить это видео нахуй. Сам, пожалуй, вырублю, пойду оним, и досмотрю лучше. Итак, что... Что я юзал? Ну, во-первых, три аминика а именно SkinJar, CS Money и Голд Trade G. На последнем кстати, можете промокод вирки вести. Также я юзал расширение от скин SkinStrader. Оно теперь работает и на CS Money. Отображается также зеленым и оранжевым цветом выгодный шмот. Ссылку на расширение оставлю в описании. Разработал очень такую страту. Открыл лайфленту на CS Money, включил расширение и настроил его под Скинжар, после чего таскал шмот по 5-7%. А уже скинжаров плюс 1-3% на CSGO 3 gd и с 3GG на мани в плюс 4-5%. его я придумал, да? На самом деле, такие охеренные проценты только на шир. На большом банке делать такие круги у вас навряд не получится. Так, теперь ставлю пару скинов обмена, чтобы вы поняли, какой шмот я в основном брал. Показал обмены до доллара, ибо заебался для эскрины. Вкратце я оттаскал тот же смод под той же схеме, под тем же обменником. Вот пруф того, что я получил ним за 300 рублей. Забрал его с КСМАН. Кстати, хотите конкурс на 20 долларов? Хотите? Ну вот тогда смотри, вот тут чего-то не хватает. Понимаешь, о чем я, да? Ну а на этом все. Удачи вам и всех благ.